В злотом лице сидели мишки Гами, Том и Джерри, Скрутч, Макдак, и три утенка. Выходи, ты будешь понка. Понка села на такси и уехала к Сиси. -Си, а Сиси -Си сидит на ветке и кричит, кому конфетки? Понка будет их считать. Раз, два, три, четыре, пять. Если понка не придет, дядя Скруч с вас зайдет. Чипы Дейл прибегут, в с гайкой позовут, А Рокфор несет цветы, значит Голей будешь ты! Но! Чебурашка прибежал, Голе у тебя забрал, Чебурашка мой кумир, он прочел войну и мир. Том первый! Князь Балконский шел на бал, и с собой на танк... Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.